Я Явлайн Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема суть счастья. Мы ошибаемся, когда считаем, что счастье принадлежит нам, что счастье принадлежит конкретно мне. Я буду счастлив, поскольку я свое счастье еще не обрел. Это заблуждение. Счастье ничье и общее одновременно. Счастье нельзя пощупать, его нельзя присвоить, у него нет хозяина. Счастье это как небо, как воздух, как солнце, как земля как луч света, как луна и звезды, оно общее, это энергия. Счастье мы не увидим, мы его не пощупаем, его нельзя взять с собой, нельзя его отдать, нельзя его потерять. Счастье это принятое решение, счастье это вера, это некий поток энергии, в которой вы либо находитесь, либо нет. Чтобы быть счастливым, нужно всего лишь сказать себе об этом. Нужно согласиться с этим, уверовать в это, приказать себе. И больше никаких споров на эту тему, никаких разловодствований по поводу того, счастлив я или несчастлив. Это как словно человек один загорает под солнцем, другой находится в тени. Это его решение. Вот вы в тени, если вы несчастливы, если вы об этом говорите, то вы сами приняли решение. Поскольку быть счастливым, это принятое решение, это ваша воля. И быть несчастным то же самое, это ваше решение, ваша воля. Поэтому если человек живет в несчастье, это его решение, это его личный выбор. Ни в коем случае никогда не перекладывайте вину на кого-то другого, на человека извне. Никогда не думайте, и не говорите, что вас сделан несчастным кто-то, либо какая-то ситуация, либо ваша жизнь несчастна. Если вы так говорите, то вы действительно несчастны. Вам всего лишь нужно сказать себе, что вы счастливы. Это очень просто. Мы рождены в счастье. Мы живем в счастье. Вся наша жизнь — это некий поток счастья. Вы либо находитесь в нем с подавляющим, с подавляющим большинством людей на этой планете, либо вы стоите в тени, это, опять же, ваше решение. Никогда в своей жизни не произносите, не произносите слов «я несчастлив». Жизнь. Плохая, у меня ничего не выходит. Не наказывайте себя, не программируйте себя. Счастье это такое состояние, из которого выйти невозможно, если ты наконец понял суть его. Все люди счастливы поголовно, но кто-то программирует себя на его отсутствие. Это лишь короткое заблуждение. Попробуйте ощутить себя счастливыми, сказал прямо сейчас, приказав себе, вы должны себя убедить в этом. Ваше подсознание должно согласиться с вами, что вы счастливы. В противном случае, если вы с собой не договоритесь, ощущение счастья к вам никогда не придет. А вы просто осмотритесь по сторонам. Вокруг действительно сплошное счастье. Небо, воздух, вода, земля, люди, животные, природа. Как можно грустить? Как можно находиться в состоянии депрессии, в таком ярко цветущем мире, при любой погоде? В любом состоянии, в любом месте, в любое время суток. Обратите внимание, как можно жить вне этого потока. Это просто невероятно. Никогда себе не говорите «Боже, вас упаси!» Говорить о том, что вы несчастливы. Секрет очень прост. Скажите себе, что вы счастливы прямо сейчас. Все изменится. Появится улыбка на лице, проблемы станут обычными житейскими ситуациями, начнут уходить болезни, появятся новые люди в вашей жизни, образуется буквально все. Самое главное сказать себе о том, проснуться и вы вдруг обнаружите, что и были счастливы, вы просто заблудились. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.